Томат удивительной красоты называется Восставший звездный истребитель. Срок созревания средний ранний, очень красивая расцветка, коричневый в полосочку. Вела в два ствола. Вкус томаты насыщенный с выраженной сладостью. Мы будем еще рассказывать об этом томате.